Всем привет, ребята, я выздоровел, наступило солнышко, солнечная погода, точнее, вышло солнышко, все отлично, все прекрасно. Для тех ребят, кто спросит, почему так долго не выходят ролики, ребят, ну, дело в том, что были моменты, когда просто, ну, ничего нет такого интересного, вам нечего просто показывать. И поэтому, ну, смысл кидать всякую дичь, понимаете? просто ну... для всех, кто смотрит, кто подписан, я хочу вас обрадовать, уже началось лето, скоро пойдет рыбалочка. Кстати, через две недели у меня день рождения, поэтому жду от вас лайков, жду от вас поздравлений. Вот и поэтому я запишу ролик на первое число, выйдет он, наверное, числа второго. Вот, наверное, он будет такой долгий, то есть ролик с моего, с моей днюхи, с моего дня рождения. Поэтому, думаю, всем будет интересно, подписчикам, кто-то не подписан, гости канала. Вот. Э, насчет роликов, я же говорю, ребят, повторюсь о том, что э, э, не случалось за это время, почему раз в неделю выходят ролики, не случалось за это время ничего интересного, что можно было бы вам показать, что вам было интересно. Вот. но ну, я думаю, что вот э, буквально, буквально через пару недель, с дня рождения, начнется уже хорошие видосы, теплый, интересные. Я вам покажу свою жизнь, покажу, что что своим своим свободное время, на своей рождение. <как> ну и в общем так, так что, ребята, всем, всем, кто Привет, привет так хотел, кто так тоже хотел, привет. Давай улетим